Материал мозг кому пригодится, копался в зоны, а потом дошло. Сел как-то я покурил и увидел такую систему. Возникла проблема, как наполняет бочка, одна наполняется, а вторая вот не наполняется бочка, приходится вот заниматься переливом. Значит, эта бочка наполняется у нас с водостока, вот, с крышей, водочка течет. Значит, в эту бочку вот у нас вот по этой трубе, значит, набирается вода, набралась полная. Затем, чтобы ведь на... эту бочку... Значит, Я тут приспосабливал, трубки всякие ставил там туда-сюда, перекачивал, электронасос хотел поставить. Но все это потом значит, оказалось бесполезным. Значит, Сил как-то я покурил и увидел такую систему. Вот так как эта бочка у нас наполняется полностью, значит и мы конечно ее, с нее как-то берем воду. Вот, значит у меня здесь вот приспособлено. вот такая пришла. Внизу, значит, сделал а Трубок такой вот Вот, 10 сантиметров где-то Отступил, чтобы осадок там садился Вот и трубку здесь, вот, в Крана здесь, правда, нет, я просто вверх Поднимаю и где-то закрепляю Вот этой шланг, значит, я поливаю Сил перекурить, и, значит, у него такую систему значит, Поливается с этой шлангой да? Вот, чудесно То есть уровень пока, значит, не достигнет Уровня бочки Вода идет, вот, смотрим Идет, идет. раз остановился. то есть уровень здесь вот вот такой вот относительно это бочки ниже уже ну значит что я элементарно значит беру вот эту шлану которая стремеется этой бочки когда не поливаю И эту шлану просто элементарно вот вставляю в эту бочку значит до конца туда я вставляю до дна до самого есть вот что у нас получается? У нас получается, когда вода стекает с крыши, вот с этой, основная по трубе наполняет вот эту бочку. У нас полностью наполняет. Значит, снизу наполняет, наполняет, наполняет, наполняет. И как только уровень дойдет вот до этой бочки. То есть эта бочка у нас стоит, видите, ниже сантиметров на вершок ниже. Как уровень в бочке в этой, значит, дойдет до вот этого уровня. Тогда происходит у нас следующее. С этой шланги. Значит, с этой шланги начинается перелив воды внешней бочку. То есть набралась чуть выше, перелилась. Набралась чуть выше, перелилась, набралась чуть выше, перелилась. Вот, когда полностью эта бочка наберется, в этой бочке вот столько не доберется. Доверху вот столько. Но ну, это в принципе не беда. Вот Потом можно поставить и третью бочку, и четвертую бочку и пятую бочку. попадает в трубу через трубу попадает в эту бочку эту бочку большую начинает 30 литров бочка начинает заполнять снизу заполняет заполнять заполняет заполняет заполнять заполнять как только уровень доходит до этой бочки воды закон физики вступает в силу значит этой бочки шла пошла и вода переливается в эту бочку вот здесь поднялась, а, перелилась, поднялась, опустилась. Когда здесь наберется вот столько воды, а эта бочка будет полная, то вода здесь будет переливаться, а эта бочка не доберет вот этот вершок. Вот, ну, можно поставить еще третью бочку. Вот она, можно эту шланг перекидывать в следующую бочку. Вроде мелочь, но сразу как-то не додумался. А вот сейчас, может быть, кому и пригодится. Потому что эта проблема дачника у всех такая есть. Спасибо за внимание. Если кому пригодится, пишите комментарии. Всем хорошего, удачи.